Здравствуйте, дорогие подписчики! Страницы ПростоBank.ua в Фейсбуке. С пятницы вечера мы проводили акцию для того, чтобы набрать 5000 подписчиков у нас в группе. Спасибо вам большое всем за участие, то, что мы хотели, мы осуществили. У нас собралось очень много репостов, очень много лайков. И сейчас мы попробуем посмотреть, кто же у нас выиграл. Мы отобрали со вчерашнего вечера всех, кто участвовал. Как видите, здесь у нас есть целый большой список отсортированный. Получилось у нас 705 человек. Мы берем этот список. Закидываем брендом. И победитель Андрей Летушко. Давайте попробуем его найти. Все видят, что это реальная страница. Андрей Литушка. есть такой человек, который очень любит участвовать в разных, в разных акциях, конкурсах. И вот есть репост с нашей странички. Андрей Литушка. мы с вами свяжемся.